Привет, это Денис Михайлов и сегодня у меня снова срочное заявление. 31 августа мы впервые за полтора года получили от Смольного так называемое согласование митинга. Нам предложили перенести акцию 9 сентября с Сенатской площади на площадь Ленина. Мы решили воспользоваться данной возможностью и приняли это предложение. За прошедшую неделю мы раздали более 30 тысяч листовок. Мы проводили пикеты в поддержку акции, а нашу запись во ВКонтакте к этому моменту посмотрело уже более 60 тысяч человек. Желающих выйти на митинг против повышения пенсионного возраста оказалось так много, что у Путина затряслись руки, а у Полтавченко задрожали коленки. Но согласование уже выдано и отозвать его нельзя. Тогда они стали молиться всем богам и чудо свершилось. Труба возле площади Ленина не выдержала накала страстей и просто лопнула. Кажется, это единственный прорыв, на который способна наша власть. Коммунальные аварии в Петербурге случаются достаточно часто, и любой рабочий скажет, что это починить возможность за одну ночь. Но в комитете по законности закончился карвалол и уже подвезли шампанское. Какая ведь отличная возможность подвернулась, чтобы снова запретить холопам заявлять о своих правах? Обнаглевшие чиновники позвонили нам и стали рассказывать сказки про то, что ремонт возле площади продлится до 10 сентября, а значит митинг снова нужно будет перенести. Угадайте куда? Правильно, в Удельный парк. Митинговать в лес мы, конечно же, не пойдем, и они это прекрасно понимают. Смольный принципиально идет на конфликт. Теперь мы просто обязаны выйти 9 сентября на площадь Ленина и показать этим наглым и трусливым скотам, что мы не стадо. Им плевать на нас всех и тем более на наши пенсии. Так что пусть они сами идут к черту вместе со своими незаконными бумажками. Мы в соответствии с законом выйдем на площадь Ленина в 14.00 9 сентября.